Так и даже на удивление все вроде бы как заработало. Звук КСа, звук КСа есть. Замечательно. Только незамечательно вот что, как вы видите, справа у нас немножечко не то написано, что должно быть написано. Опять же, это еще системные какие-то сбои у нас здесь неприятные вылетают периодически. Ну, давай вот так. Хоп, и теперь все написано, как должно быть. Что ж, дорогие друзья, приятного просмотра. Перво-наперво хочу вам пожелать. Team One и Team Two. Собственно, сегодня я не стал запариваться с названиями. Команда из Канады против команды из России. И уже первые какие-то выстрелы полетели. Вот так. так. думаю, что-то а, почему-то не видно, кто кого убивает. А ну, я молодец, короче, как обычно. Потрошитель. Пытается прессинговать а, соперника под КТ-респауном. Ему удается сделать минус по медаку. Ну, навирка или новерка, я не знаю, как куда там правильно ставить удари... ударение, простите. А, остается в соло. Соперники бегут его принимать И хедшотом очередным Потрошитель делает, кстати говоря Четвертый минус, дорогие мои друзья Четыре же, да? Да, четыре минуса от потрошителя, вот такой вот продуктивный человечек Имеется у команды 2 Напомню вам, что это матч, проходящий В рамках соревновательного режима По Counter-Strike Global Offensive То есть это матчмейкинг обычный И здесь возможен результат 15-15 ничья То есть здесь не факт, что будут допы Но в теории э, Если таковое произойдет То счет будет равный при 15-15 Тогда это будет как бы ГГ И ребятки разойдутся на ничейном результате Но... Обычно это редкость. Хотя, все-таки, справедливости ради бывает. А, Медак а, с Зевсом. Опа! Смотри, пытался шокером бабахнуть сейчас соперника. В результате получил минус с дробовика. Ну и как его а, команда практически полностью рассыпается. Давайте, наверное, я быстренько представлю вам коллективы. Пока здесь у нас... Виниар бегает по банану И его товарищ находится сейчас под своим собственным респауном Попадает, кстати, неплохим хедшотиком в голову Но только, увы, это не сильно помогает в сложившейся ситуации Тим 1 Канады Это Бак, Виниар, Зайву, Навирка и Медак Ну, называть буду так, надеюсь, правильно Ничего себе Ничего себе, ты смотри, что Зайву делает, а Бешеный, бешеный Зайву Uh, Team 2, Россия. Это Sony, Querti. Ну, вот я не знаю, не знаю, как. Зуич, наверное, буду так uh, выражаться. Uh, потрошитель и инвалид. Вот такие коллективы у нас сегодня. Будет ли ПКС 1 еще. Еще 1.6 еще турниры Там сборными или ланы, как в Узбекистане Никто не знает, я вот полиграф Точно могу сказать, что на данный момент Такой информацией, к сожалению К моему величайшему, не обладаю И какие-то лан турниры по 1.6 Если и стоит ждать, то опять же Где-то только, наверное, в Узбекистане Что это за линии Что это? Что это? Что это такое? Вы же тоже это видите? Да, вы тоже это видите. Что это за полосы такие адские какие-то появились? Их же не было. Черт что. Черт что, дорогие мои друзья. Ну, ладно, бывает и такое. В общем, короче, на все сейчас вышла куча обновлений. И это все работает не так, как хотелось бы лично мне. Во всяком случае, бесперебойная работа не наблюдается. Тем временем у нас 2-0. Да, вот она опять эта полоска. Вы посмотрите просто, какие артефакты здесь сейчас появляются. Черт что, действительно. Черти что. Но окей. Окей. Прошу вас сильно на это внимание не обращать, не заостряться. Уж я не знаю. Это вот... Спасибо Windows за это. Да, точнее, спасибо Microsoft за это. Ну, поставлена бомба. Ожидается ретейк, Медак аж убивает своего товарища по команде, хороший спрей от Кверти, минус по Медаку, и здесь еще и Сони со снайперской винтовкой пытается настрелить через дымы. Ну, в общем, не получится сделать ретейк игрокам обороны, канадцы, увы, проигрывают третий раунд в этой встрече, но при этом остается снайперская винтовка, что тоже как бы неплохой себе такой плюсик для обороны в дальнейшем, в следующем, во всяком случае, раунде. Это, наверное, должно быть, ну, какой-то... Знаковой точечкой Для коллектива Давайте выражусь вот так Может быть, конечно, не совсем ясно Но надеюсь, что вы поймете, о чем я Все-таки большой плюс Это контроль дальних дистанций Это сохраненные деньги Ну и всякое такое Да, как вы можете заметить Все равно где-то какие-то артефакты Периодически вылезают Но давайте попробуем На них хотя бы не обращать внимания Уж они будут К сожалению, ничего с этим не поделаешь Вот так Оно просто вот так есть Сегодня вот так Три девайса и два пистолета у коллектива из Канады. Ребята из России вооружены тремя автоматами Калашникова, также снайперской винтовкой и Бизоном. Ну и розыгрыш на точку А. По крайней мере, пока что намечается. Раскидка, но доподлинно неизвестно, конечно, последует ли выход именно на эту позицию. В теории можно ожидать даже перетяжки под какую-то, например, точку Б. Ну, сами знаете, не мне вам рассказывать, как на, на Инферно порой разыгрываются раунды. Потрошитель. Отличный минус в Дым, минус на Вирка, и это минус один из девайсов, к сожалению, для Team One. Минус а, Медак. Остаются два игрока в обороне. Это Виниар и Зайву. И да, к сожалению, невзирая на то, что они вооружены, ситуация для них очень-очень непростая. Но Виньеру удается сделать минус по потрошителю. Здесь э, удача, удача на стороне Виньера. Снайпер промахнулся и тут же был наказан ранее упомянутым мной игроком обороны. Посмотрите, что он делает. Просто на ноге выходит, уничтожает трех оппонентов. Но, к сожалению, его тиммейт с ним не шел. Если бы они делали э, этот раунд слаженно, то я... Рискну предположить, что, возможно, Тим-2 и получили бы ретейк, который они не хотели бы получать. Но вы посмотрите, да, вот эти опять полосы, треугольник непонятный вообще здесь. Что это? Что это? Просто, просто пушка. Опа! Не удается засейвить снайперскую винтовку абсолютно прям на последних секундах. Выбивается АВП из игрока... Обороны ужас, кошмар и, ну, достаточно серьезный урон по экономике в плане того, что теперь снайперскую винтовку, если захочется приобрести, ее надо купить, а для этого надо будет потратить много денег. Но на снайперскую винтовку, естественно, у Team One нету, и поэтому канадцы будут играть с различными м и за его отдельно сыграет на МП-9. Ну, как обычно, раунд начинается с каких-то перестрелок на банане. И чуть-чуть ошибочная позиция от бага приносит энтрифраг ребятам из России. А, ну, честно сказать, конечно, позицию-то хорошую занимал. Очевидно, конечно, нужно пытаться контролировать второй мидл. Любые перетяжки тоже нужно ловить. Но чуть-чуть надо более глазасто, что ли, там стоять. Вот совсем чуть-чуть, но не хватило. Винер! Отличный хэдшот через дымы по Зуичу, но, тем не менее, под точкой Б продолжается натиск э, в исполнении Тим-2. Прокидывается Хелпа, при этом, кстати, бомба только сейчас подбирается, и, судя по всему, ее только сейчас понесут на точку Б. Но слишком разрозненно действуют сейчас игроки коллектива из России, потому что по одному открываться на эти позиции навряд ли принесет... Ну, вообще, хоть что-то позитивное с огромной долей вероятности раунд просто будет проигран в таких темпах, и поэтому надо придумывать какие-то более работающие, что ли, стратегии, ну, и в данном случае это перетяжка на спот «А». Попытался сейчас к верте еще поразвлекать немного соперников на споте Б, но тем временем мы получаем выход не куда-нибудь, а на точку А уже в ребра заходят игроки атаки. И здесь с разменом почти удается зайти. Почему почти? Ну вот потому что навирку не прочекали. И Навирка делает аж целых 2 минуса. 4-1. Здравствуйте, дорогие друзья! Пишет Акмал. Акмал, приветствую вас. Приятного вам просмотра. Присаживайтесь, присаживайтесь поудобнее. И наслаждайтесь красивым и интересным кайсиком. Кстати, как обычно, у меня в группе проходило голосование. Новый интерфейс и приветствие топ. Да, за это большое спасибо ютубчику. Он позволяет теперь немножечко более чувствовать себя, так, так скажем, защищенными авторов. Соответственно, я могу что-то запретить у себя в чате. И любые жалобы потом будут разбиваться об этот запрет, который... Мною был здесь написан Ну, разумеется, если этот запрет ничего не нарушает да, Давайте начнем с этого Прокидывается банан Зайву делает энтрифраг по Зуичу Ответа не последовало Такое бывает, потому что дымы очень сильно мешали игрокам атаки э, Что-либо делать Канадцы грамотно достаточно прокинули позиции под спотом Б Ну и баг бак, конечно, пытался Конечно, попал в одного соперника Попал во второго Без минуса, увы и ах был вынужден все-таки отчалить следующий раунд. Виньер забирает потрошителя. И с численным перевесом по-прежнему остаются игроки обороны. Но атака все-таки должна, наверное, выходить. да, Не надо бояться численного перевеса. Сони погибает. Такое тоже случается. К сожалению, не было возможности помочь. Опять же, никому никого не было рядом. И это проблема основная. Команды 2 уже миллион раз я это подмечал. Думаю, и вы тоже, собственно, видите. Нет Коллективных командных каких-то действий Каждый играет как будто бы сам за себя Но насколько бы вы не были качественным индивидуальным стрелком Есть огромная вероятность того, что вы одним только лишь своим скиллом Не вывезете победу в матче и мы придем к поражению вот. Таким образом... Надо играть командно, и командные действия у команды из Канады сейчас выглядят куда более удовлетворительными, нежели то, что демонстрируют ребята из России Привет, я вчера смотрел CS 1.6, просто 1.6 топ и CS GO топ Вообще любые игры, которые людям нравятся, всегда топ, ну, для каждого игрока в какую-то определенную версию CS, там, Dota и так далее Его игра всегда будет лучшей Я вообще, в принципе, за разнообразие в игровом плане надо играть во все. Ну, то есть не зацикливаться на одних играх. Ну и с точки зрения комментирования, разумеется, комментировать тоже нужно разные игры. Энтри. Энтри был сделан сейчас э, потрошителем. Минус прилетел на банан, но основной выход от ребят из России идет на точку А. При этом игроки обороны уже начинают понимать, что их как-то пытаются сейчас. Раскачать не в том направлении, куда действительно идет атака, и по результату мы получаем очень медленные действия от русских каэсеров, и в результате недозахваченную полноценно точку А. Да, на ней вроде удалось поставить бомбу, и Потро здесь уже даже появился со снайперской винтовкой, сделал с нее два минуса, но дотянули, конечно, игроки атаки конкретно. То есть двух игроков можно было, в общем-то, и не терять. Три замечательных фрага со снайперской винтовки от потрошителя. И, напомню, энтри с дигла. 5-2. ну я тоже так делаю. Одна игра надоедает, скачиваю другую. Вот, никич, это правильно. Это правильно. Что так, и игра не приедается, да? То есть вот ты играешь сегодня в кайсик. Ну, поднадоело скачал там доту, например, да? Побегал в дотан немножко, поиграл там. Потом взял в валорант, поиграл. И уже, оп, и можно опять в КС поиграть, потому что он тебе за эти дни не надоел. Вот и все. Это одна из ошибок, которые я в свое время совершил. Я играл только исключительно в КС, и он меня потом просто очень быстро э, достал, и я решил покинуть поля боя Counter-Strike. Тем временем на восьмом раунде этой встречи, дорогие мои зрители, вы можете наблюдать следующую картину. У нас, как обычно, атака работает исключительно вот по вот этой вот э, части карты. Только в конце раунда действия переходят вот куда-то вот сюда, да, то есть в вот в эту часть. А все остальное время приблизительно на своих 60 где-то процентах э, карты атака действует. Но это далеко не то. Что нужно на самом деле Для того, чтобы победить, да, то есть мы можем Топтаться под бананом сколько угодно Но пока мы на него не выйдем, пока мы не Зайдем на точку Б, опять же команда Не победит, и это касается любой атакующей команды. Отличный хэдшот от Кверти. Венер, по-моему, даже выстрелить, кстати говоря, не успел. Реакция Венера явно немножечко подвела. Хороший Молотов сейчас прилетел на гробы. Сгорает в этом Молотове баг, но при этом успевает забрать Кверти. За его также минус по Сони, ответный от Потрошителя. И бомба устанавливается за Фонтаном. Однако уже на Хелпе и даже уже, в общем-то, забегание, по сути, у нас на 90 есть. Да, уже практически на гробах находится... Медак делает два минуса И теряет тиммейт, к сожалению, для медака Но ситуация один в один Ой, как сейчас остро могло бы Получиться-то, а? Согласитесь Ха-ха, топ-тактика Ну, это действительно топ-тактика, я про что и говорю Шесть-два 6-2. Вот такая вот атакующая страна получается у ребят из России. Парадоксально, но вроде бы как рабочая. Во всяком случае, счет говорит нам о том, что все их действия, которые они предпринимают так или иначе в атаке, в целом рабочие. Но в целом, пока что очень сложно предполагать, насколько много профита принесут эти действия во второй половине, да, потому что там-то будет все с точностью да наоборот. Если сейчас к инициативу могут... Брать в руки э, Команда Team 2 То вот Team 1 э, Будут вынуждены Сейчас играть КС Такой, который им навязывают Но вот во второй половине все изменится И насколько Team 2 сумеют адаптироваться К своим соперникам, вот это вопрос То есть то, что сейчас они в атаке Набирают большую часть раундов Неизвестно, как будет во второй половине обстоять дело Sony минус Навирка э, Да, Навирка сложный никнейм, но Навирка тем не менее Бомба установлена, ой, потро Ну что такое, ну потрошитель Как можно было промахнуться здесь Зато вот, порадовал двумя, а то и даже Тремя минусами, дорогие друзья Последнее слово за Кверти И счет 7-2 Может играть и нужно разнообразие Но смотреть 1.6 одно удовольствие Особенно кайфанул от Игр на Узбекистане Да, я тоже с них прям кайфанул Знатно, ребята очень показали Крутое зрелище Это прям, вот прям бесподобно было Привет, Никич, сегодня смотрел 1.6, просто девушка-мен топа, CSGO не топ. Не, CSGO топ. На самом деле, кто бы как ни говорил, все-таки я считаю, нельзя говорить, что игра не топ. Просто потому, что она не нравится. Все-таки... А... Я тоже люблю и долгое время говорил, что 1.6 гораздо лучше CSGO, но надо все-таки просто уметь признавать, что времена 1.6 уже прошли. А... Нет. Как бы так правильно выразиться, нет ни одного пункта, по которому можно сказать, что CSGO не топ игра. Ну, то есть, вернее, что она плохая игра. Ну, нет, какие-то, конечно, рабочие моментики есть, но в плане в сравнении 1.6 и CSGO все-таки я бы отдал предпочтение CSGO, при том, что я огромнейший большой фанат и поклонник Counter-Strike 1.6 версии. 3 в 3, дорогие мои друзья. Занятие ребер сейчас получается с огромным трудом у игроков из России пытаются зайти куда-то. Кверти не успевает забрать соперника на песках. И это чревато на самом деле, потому что теперь с этой позиции открываться будет непросто, но благо что за его не сумел. В общем-то, должным образом. О! Навирка! Какие ж тайминги поймал вирка? Два замечательных минуса, и надежда для его команды на победу в раунде появляется. Оп, тайминги. Тайминги, только соперник появился под библиотекой, и тут внезапно бабах. Не, ну там и графика другая. Ну так и игры разных времен, разумеется. Это разные эпохи, так скажем. И я всегда, в общем-то, говорю, что Counter-Strike 1.6 и CSGO... Объединяет только название, что это Counter-Strike, что это одна игра Counter-Strike и другая, но на самом деле это две абсолютно разные игры, с разными экономиками, с разными метами, с разными картами, со своими особенностями, то есть это только наглядно вот так вот можно прикинуть, что это одна и та же... Игра, по сути, Counter-Strike, да, типа, играем 5 на 5, задача поставить бомбу у одних, у других ее обезвредить, ну, или перестрелять всех чертям. А, это единственное, что связывает две эти версии Counter-Strike. Залетели хаешечки, залетели флешечки. Раскидка банана произошла достаточно уверенная. Но вот что скажут игроки атаки, когда узнают, что тут есть снайперская винтовка и М4А1 Silence. Ну, беда. Беда. Тут, в общем-то, уже и говорить не о чем, потому что игроков из команды Team 2 попросту на банане практически не осталось. Это потрошитель с 19 с 18 уже уже, простите, хелспоинтами и с одним всего-то навсего Куэрти. Uh, Невзирая... Ничего себе, какой ваншот. Как ляпнул красиво. А вот это прям действительно был красивый минус. 4-7. Ребята из Канады пытаются догнать своих соперников. И надо признать, им успешно это удается. По крайней мере, два к ряду они берут. Экономику из соперника уже частично выбивают. То есть, если сейчас возьмут еще и третий, то у атаки с большой долей вероятности наступят... Экономические сложности Если они сейчас вообще-то уже как бы и так имеются То дальше они будут только закрепляться Но сейчас парни пытаются грамотно распорядиться своей экономикой Ну, конечно, за исключением потрошителя Который приобрел АВП На все вообще деньги, что было Ну, когда появилась CSGO, то половина людей за 1.6 ушла Ну, да, по факту, естественно Но в свое время когда-то э -э вышло Вышло что? Uh, вышла CS Source, да, Source Версия Counter-Strike, и она Оттуда еще в то время очень много людей Перетащила, так что в CS GO По большей степени уходили даже не из 1.6 А из Source. Ну, профессиональные команды, конечно, уходили именно из 1.6, потому что Source, как профессиональная дисциплина, не прижился. Штурм точки А, дорогие друзья. Абсолютно равный ретейк. 2 в 2 ситуация. Снайпер и автоматчик против снайпера и автоматчика. Но вот снайпер у команды Team 2 работает пока что более продуктивно. Минус по Винеру. И в соло остается снайпер. У игроков обороны. Визуальный контакт сейчас произошел. Зайву со снайперской винтовкой. Конечно, позиция для отстрела была бы хорошая, если бы не был сначала. Он с 5-7 в руках Вот тогда бы получилось бы чуть-чуть красивее и круче Но Что есть, то есть Все, убегает на сейф игрок обороны Это восьмой раунд для э, Team 2 И мы с вами получаем ситуацию, в которой Ребята из России выигрывают э, Первую половину А что такие оригинальные названия команд? Водолаз А какие можно придумать еще названия команд э, Командам, которые... Uh, фактически являются миксами Но ну, я мог назвать их микс Зачем оригинальничать там, где оригинальность Не сильно нужна? Моя задача не креативить с названиями команд все-таки. Тем более, как любой заказ, я интересуюсь всегда, как назвать команды. Если мне не говорят конкретное какое-то название, я называю команды... Команда 1 и команда 2. А зачем что-то придумывать? Я раньше запаривался. Я называл, допустим, Apple, Samsung, да, Coca-Cola, там и Pepsi-Cola, да. Ну, что-то, что противостоит друг другу. А, там, грубо говоря, BMW и Mercedes. Но... Как-то это все равно никто это не оценивал, да и всем вообще по барабану было. Всех интересовали именно игроки. Поэтому я решил, что креатив надо заканчивать. Сань, но ну ты комментатор от бога, тебе скажу. Мне так лан-турнир в Узбекистане понравился, что я бы даже сам заплатил тебе, чтобы ты комментировал. Спасибо большое, Полиграф. Я очень ценю ваше а, доброе отношение а, к моей комментаторской деятельности. Благодарю вас. Вот смотри, сыпет артефактами перестан, но он стоит. У него то тенек, то не тенек. То тенек, то не тенек. Черт поймешь. Ну что, выйдут уже на точку Б ребята из России. Или канадцы все-таки сумеют сдержать атаку оппонентов. Пока не ясно. Но торчит автомат Калашникова из-за угла. И тут неожиданно зайву делает минус по Аиму. То есть по потрошителю, да, именно по нему. Ну, тут уже минус от Виннера, еще один фраг от Зайва. Но вот эта проблема раунда, когда команда пытается зайти э, с минимальными перестрелками. Глобально, конечно, так раунды не делаются все-таки. Если вы заходите на точку, вам позволили на нее зайти. И вы даже никого толком еще увидеть не успели. То, скорее всего, это такая очень и очень серьезная ловушка. Ну, по итогу которой, скорее всего, ваш раунд будет похоронен Попытка засейвиться от Кверти Ну, бага сумел забрать, естественно, за его не должен, по идее, лезть за своим оппонентом Хотя все-таки полез посмотреть, где он Но визуальный контакт, я так понимаю, здесь исключен 8-5 Кто-то из зрителей вчера на стриме писал про рестайлинг 1.6 от Valve Ты сказал, что поищешь эту новость в интернете Не смотрел, Александр? Радо, не, я после стрима еле-еле... Все это обрезал, все это загрузил на YouTube и просто завалился спать, проснулся потом, ну, уже, естественно, какие-то другие дела. Сегодня как раз, сегодня только один матч, нужно прокомментировать, времени будет достаточно, и вот сегодня я обязательно погуглю этот вопрос. Два раунда остается в первой половине Не так уж и много, в общем-то Чтобы что-то здесь изменить в этой ситуации Но в целом, мне кажется, половина Получилась довольно-таки равной Да, атака пока что Чуть-чуть с перевесом, но с... Ого, с достаточно номинальным перевесиком хочу я вам сказать Потрошитель разменивается... разменивается Простите меня, в ребрах Ну и игрок на банане у нас Два игрока на банане сейчас присутствовало В данный момент они отправляются на точку А Правда, тут уже помогать особо некому. Вот возвращаюсь к той самой избитой теме, о которой говорил все это время, что команде из ä... России... О. Очень сложно играть в плане того, что они как-то вообще не командно действуют. Но ну, Sony сейчас показал неплохой дабл кил. Ребята стояли рядом, поэтому заспрейть их было весьма и весьма просто. У нас в сайде, кстати, сейчас находится медак. У него прям перед носом пытаются поставить бомбу. Кстати, удается поставить бомбу, потому что Sony успел прикрыть тиммейта. Но Виньяр остался один на один с Зуичем. И здесь, как обычно, бывает иногда и шальная пулька какая-то прилетит. Бывает иногда и тайминги неудачные можно поймать. Но пока что Зуич с перевесиком, в общем-то, как позиционным, так и лайфбарным, если можно так выразиться, находился на точке А. И в целом весь свой перевес, который у него был, он все-таки реализовал. 9-5. Последний раунд первой половины. Ну и по итогу мы, конечно же, с вами споткнемся о счет либо 9-6, либо 10-5. Так или иначе, победа за атакой. И так или иначе... Перевес есть. Но этот перевес вполне себе легко отбить у соперника. Достаточно лишь выиграть пистолетку, и уже все будет гораздо-гораздо проще. Саша топ, Саша топ. Никитич, спасибо большое. Ого. Какие ж фаншоты халявные абсолютно делает порой потрошитель. Вот так просто по пульке, по пульке в дымы стрелял. И кто-то набежал на эту пульку. Замечательно, супер. Крутой мув. Не иначе. Но, правда, конечно, баг... Хоть и неудачно набежал, Зуич не менее удачно набежал тоже на вражескую снайперскую винтовку, поэтому ситуация 4 в 4 и, в общем-то, численный перевес, который выбил потрошитель для своей команды, достаточно быстро был похоронен стараниями его же тиммейта. Ну, это классика жанра а, в рамках... Любительского контрстрайка Потро продолжает вести свою команду в К победе Вместе с инвалидом они зачищают сейчас ребра И проходят на точку А Ну, вероятность того, что Счет на табло будет 10-5 Немножечко увеличилась Но надо понимать, что 2 в 4 это не смертельная ситуация при ретейке, тем более, как вы можете вспомнить, у нас уже был момент, когда Виньер просто бежал на пролом и настрелял 3 килла. Саш, когда будет КС 1.6? Ну, не знаю, пока что на этой неделе, во всяком случае, не планировалось. Потрошитель забирает Зайву, который успел сделать минус, но... Увы. Увы, попыточка ретейка была. Два минуса оборона сумела сделать. Но ребята из Канады, тем не менее, проигрывают раунд. Счет 10-5. Половина для ребят из России получилась очень хорошей. Посмотрим, насколько хорошо они сумеют удержать то, что заработали по ходу первой половины. И что-то мне подсказывает, честно сказать, да, что не все так будет гладко. Но смотрите, почему. Потому что нет... Явных командных действий, да, то есть каждый по большей степени сам за себя топит И в этом вся суть в том, что в обороне нужен командный counter ничуть не меньше, чем в атаке То есть вовремя перетягиваться, вовремя давать информацию, вовремя уметь ее слышать и слушать Поэтому тут как-то нужно действовать как одно целое, но далеко не всегда это может получаться. Хорошая ХАЕшка, кстати, сейчас вылетела на банан. Там покоцало достаточно прилично как Заеву, так и бага. Ну, бага, конечно, меньше. Больше удар пришелся на Заеву. Mm -hmm. Хороший хэдшоты от подрошителя ничего не скажешь. Здесь минус от Сони по Винниару. Ну, атака в меньшинстве, однако навирка... Навирка! И уже... Ооооо! Какая ж стыдобень! Какая же стыдобень! еще бы такой раунд сейчас отдать. 27 хп у Зайву. Зуич 100 хп. Но при этом я напоминаю вам, Зайву в самом начале раунда лишился 70% своего лайфбара. И просто легко, непросто... Легко, просто и непринужденно Команда из Канады выигрывает пистолетный раунд. Ну... Обидно, наверное, в какой-то степени сейчас ребятам из России. Может быть, даже и мне было бы немножечко обидно, если бы я болел за кого-то сейчас. Но... Ну, такое себе, тем не менее. Разница в 4 матч естественно, сейчас будет планомерно сокращаться, покуда не появится хоть какой-то бай у uh, Team 2. Только после этого россияне смогут uh, приобрести какие-то... Калашики, ой, калашики, простите, они же теперь в обороне Эмочки, а, там, ну что-нибудь такое И вот с этим уже попробовать совсем повоевать Хотя я боюсь, боюсь видеть какие-то форс бай Потому что форс это всегда не очень просто И если проиграть этот форс, то все закончится еще более печально а, Винер, минус зуич Ну и, конечно, уже потрошителя тоже отправили отдыхать За его Чуйка не подвела, минус Квертия, но ну, в сайде есть еще один игрок, этим игроком являлся инвалид. Ну, последний у нас где-то сейчас под точкой Б гуляет, и этим игроком является Сони. Ну, пока его будут искать, читаю чат. Саш, я подписался на твой ВК. Красавчик, Никич. Саня, там в лан-турнире хвалили постоянно о доте. Смотри, все игры особо ничего такого он не показывал. Переоцененные с Ташкента и Самарканда намного сильнее игроки были. Ну, я не буду прям пытаться анализировать, кто сильнее в э, какой команде. Я могу только сказать, что выдающихся достижений, да, безусловно, ни у одного из игроков э, узбекского лан-турнира не было. Были игроки, которые отыгрывали чуть-чуть лучше, были игроки, которые отыгрывали чуть-чуть хуже. Ну, а доти, по всей видимости, просто в своих кругах, более известен, наверное, и поэтому его больше любит публика. Уж не знаю. Ну, наверное, вот наверное, так. Ну и, кстати, как я и говорил, ранний бай-раунд с отсутствием практически раскидки и ваншотом от Заеву по потрошителю. То есть раунд сразу начинает с больших потерь. Вот прям сходу. Сони на... На... на ноге, отходя назад... Пытался прожать соперника Прожал в целом, да, попал Даже демэдж дилинг какой-то там оформил Небольшой, там чуть меньше половины лайфбара Снял с соперника Но не убил Не убил, самое важное А у нас продолжается выход на точку Б И это еще важнее Если бы был сделан минус сейчас на банане То, возможно, этого выхода бы и не последовало но факт остается фактом. Точка Б потеряна. Я бы рекомендовал сразу прямо идти сейвиться и даже не пытаться что-либо здесь делать, потому что все попытки, ну, явно будут э, закрыты. И без шансов причем. Я бы даже и на отстрел девайсов не, не стал вставать, как сейчас делают инвалиды и кверти. Ну, это навряд ли. Принесет какие-то плоды. Атака не сильно пострадает от этого. Но вот игроки обороны рискуют потерять девайсы. Без которых нормально. Следующие раунда они не смогут играть. Ну, собственно, у нас сейчас произойдет взрыв бомбы. Ой-ой-ой. А... Медук увидел. Смотри, там какой крест сейчас из курей был. Интересно, как курочки зареспаунились в ручейке. 10-8. А я напомню, что первая половина закончилась со счетом 10-5. То есть во второй половине пока ребята из России брать раунды не намеренные. Ну, вот такая вот суровая действительность подкралась незаметно. Камбэк. Приходится терпеть. Я же говорил ведь в начале матча, что во второй половине с такой игрой, которую демонстрируют э, русские, ну, не получится хорошей обороны. Точно. Ну, вот... Полиграф на 100 рублей поддержал. Полиграф, спасибо вам большое за сотышку, Огромное вам от души, от души душевно в душу, мерси. Вы большой человек, спасибо вам. Я тебя, Саш, сейчас денег скину на комп. А -а -а -а. Я не против, спасибо, но на комп-то зачем? Комп у меня нормальный. Прокидка точки Б, дорогие мои друзья В очередной раз от канадской пятерки Ну, нравится канадцам штурмовать Точку Б, да и неспроста На самом-то деле Посмотрите статистику на точке Б у команды Из России Ну, постоянно, что не праздник То похороны, да, как говорится а, Потрошитель Забирает медука, но при этом, опять же вот Контроль над точкой Б почти потерян Осталось забрать только Зуичи и с этим справляется Зайба Все, на, на споте Б никого больше нет Баг Выстрел по потрошителю и минус один из основных игроков российской пятерки. Квертием забирает за его, но тут снова надо идти на сейв. Неважно, что ситуация 3 в 2, но это однозначнейший сейф. Минус инвалид через дымы. Вот, и, собственно, на что надеются сейчас парни из России. На потерю девайсов? Если да, то это сработает. Очевидно, это сработает. Но только просто зачем идти заведомо на точку, на которой будет... Поражение. Приветствую, брат, как ты там? Тим-1 Россия. А, привет, привет. Да, Тим-1 это Россия. Нет, Тим-1 это Канада. Тим-2 Россия. Ого, хорошо бомбануло. Друзья, где анонсы стримов мониторить? Буду ждать 1.6 с нетерпением. Полиграф, смотрите, там есть, допустим... Какой милый глок у канадца. Тоже заметил, да? Дискорд, группа ВКонтакте и главная страница трансляций на YouTube. Ну, не главная страница трансляции, главная страница на моем канале. На ней каждый вечер создается какой-то анонс по предстоящей трансляции. Но вообще я каждый день в Дискорде, если что, публикую в... на своем канале анонс предстоящего стрима, каким он будет завтра. Поэтому вот там, наверное... Самое основное, что можно увидеть Ну, еще на Твиче в колоночке расписания Там расписание на всю неделю обычно висит Но оно в ходе недели корректируется Поэтому может быть не совсем точно 10-9 Разница в матчпоинте. И что-то, опять же, у пятерки россиян пока не получается Ну, потрошитель сумел, кстати, начекать соперника своего Потому что, как вы видите, появился небольшой разлом а, в дымах Но ведь при этом в этот разлом можно, кстати, и начекать в ответку игроков обороны но атака решила отойти. Но не очень им, видимо, понравилось, что в этот раз их на точке Б встретили довольно-таки прохладненько. Поэтому пытаются как-то перебазироваться под точку А и уже даже парное занятие МИДа пытаются сделать. Два игрока, это Виньер и Зайво. Но знали ли они, что здесь за углом стоит Зуич? Бак со снайперской винтовкой 1 в 3. Ну и навряд ли, конечно, мы с вами увидим какой-то заход на какую-либо точку. Но если только сейчас не отдастся Sony на банане, тогда, может быть, мы и увидим с вами выход на спот Б. Но во всех остальных ситуациях, думаю, нет. Как хитро забрал бомбу и СВП смело. Да, очень. Очень смелый очень непростой канадец сейчас был. Ну вот, Sony отдался, но уже теперь времени недостаточно на то, чтобы забежать в точку и поставить. Так бывает. Ванвей же запрет делал. Сейчас он в коврах, ванвей сделал это хорошо. Нет, никогда не бывает хорошо делать то, что под запретом находится, да. Но надо понимать, что... Во-первых, это матчмейкинг, это же не какая-то профессиональная игра, да. Тут в матчмейкинге люди иногда и с читами бегают, поэтому чего уж удивляться-то. Я за столько лет комментирования Counter-Strike уже ко всему привык Да, и кстати, полиграф Ссылочки на все сети, где можно Искать анонсы предстоящих трансляций Есть в описании К стриму 9.11 Сумели ребята из России Взять первый раунд во второй половине При этом, правда, для того, чтобы взять Один раунд, сначала нужно было отдать Четыре Бак, хороший выстрел со снайперской винтовки Хорошая реакция Ну, круто все было сейчас это исполнено Вопрос Вопрос Что там забыл игрок обороны? Можно было постоять чуть более закрыто Бак пытается а, прострелить что-нибудь Здесь ему тиммейт немножко мешает проходить Обидка А, хорошо, тогда можно Не-не-не, все равно нельзя <св> Все равно нельзя Но мы же не судьи, как говорится Наше дело посмотреть, оценить и сделать выводы. Если бы у этого матча был бы какой-то судейский состав, то вот они бы уже распределяли, правильно это или неправильно. Про промах от бага в упор не сумел попасть на ноузумом, зато через дымы смог неплохо настрелить за его. Ну, я так понимаю, точку А уже не спасти ребятам из России, хотя... Ну, инвалид двоих сумел забрить перед своей смертью. Венер вместе с Медуком сделали по результату по минусу. И Соня остался последний. Ну, короче, 11-10. Мне вот такое вот впечатление создается, что тут не отыграть. Это что, 64 тик? Ну, Самара 163. Ответьте себе на вопрос, какой здесь тикрейд, если это матчмейкинг? То Раш, кто Рашк, то Канада. Ну, несложно вообще-то заметить по флагам, которые написаны рядом с никнеймами. Но вообще так, Канада сейчас в атаке, а в обороне сейчас Россия. В бомба, в бомба, простите, бомба не успевает взорваться. Но, тем не менее, раунд все-таки остается за игроками атаки. Счет 10-11 и как-то... Траурно выглядит сейчас положение у ребят из России, потому что первую половину выиграть 10-5 и вот сейчас прийти к такому счету, это всегда довольно-таки а, печально. Флаги видно, видно флаги. Вы просто, наверное, может быть не туда куда-то смотрите, но вот прям по центру экрана, где написано все, там вот прям очень отчетливо, вот я даже на расстоянии почти полутора метров вижу флаг Канады и России у игроков. Ну, нет, только если вы смотрите, конечно, трансляцию с чего-то, на чем очень маленький экранчик. Тогда вполне возможно. А так вот прям по центру. Э, не, не в лайфбарах по бокам, да, а именно по центру флаг нарисован. Ну, сейчас ведутся работы, потому как переоформление устроить э, визуальные части э, этих лайфбаров. Ну, когда они будут закончены, пока еще не знаю. Ну, собственно, пытаются в очередной раз точку А ломать игроки Канады, и, в принципе, им это удается. Как минимум, они разменялись в плюс, ключевые позиции уже можно было бы пытаться занимать, но это были бы не канадцы, да и вообще это была бы не карта Инферно, если бы мы не увидели здесь качель такие своеобразные, да, потому что под точкой А нашумев, канадцы отправились на спот Б. Все привыкли, когда сверху флаги. Ну вот я сейчас как раз и веду переговоры, так сказать, о том, чтобы все это дело было подправлено и этому всему был при предан э, божеский вид, а не так, как сейчас. Потрошитель, притаившись под гробами, умудряется забрать медука. Виньер по информации, пытается дать размены первой же пули попадает в голову оппонента. 20 секунд до конца раунда. Виньер без шансов для Зуича. Ну и вообще надо признать, что этот раунд уже без шансов для обороны. Остается за канадцами. Это у тебя теней лагает и у всех игроков другой настройка с теном. Вообще не понял о чем это сообщение. Ну да ладно. Потрошитель мой любимый игрок с этого момента. Потро вообще очень хороший игрок. Очень сильно настреливает. Очень круто настреливает. Правда надо признать, что даже и у него не всегда идет игра. Ну и тиммейты не всегда ему аккомпанируют так, как нужно. 11-11. Временная ничейка. Во второй половине у, реп... у пятерки русских игроков. Ну, прям беда, беда полнейшая. Привет, Саня, как дела? Джихангир, приветствую. Все хорошо. а у как у вас? Как у вас? Все ли у вас хорошо? Дай бог здоровы вы. Вот так вот. Бак вышел со снайперской винтовкой посмотреть, что там происходит на банане. Ну вот в предыдущий раз ему удалось нормально открыться на банан, в этот раз все получилось чуть-чуть более печально, но благо, что Бак еще выжил, хоть какие-то надежды на дальнейшее посмотреть. Смотри на тени на стенах. А это это глючок, короче, это большое спасибо компании Microsoft за их обновление, которое они выпустили для Windows 11. Я не успел его не поставить Поэтому оно поставилось И у меня вообще в последнее время после этого обновления Компьютер лихорадит по-страшному Я очень жду uh, Следующего обновления Которое теперь все пофиксит А кто Ру, кто Канада, все вижу Водолаз, внимательно Я вообще хотел подписать их Ру и Канада Ну, Россия и Канада, но, короче, забыл Забыл и оставил Тим 1, Тим 2 что за линии у них торчат из тела? Вот это все те же самые проблемы, связанные с обновлением. А еще, если на мидл сейчас мы вот так вот отлетим, я вам сейчас покажу. Вот так вот, если мы отлетим. Нет, странно, не появилось. Обычно там, вот, ну вот сейчас могли заметить. Какой-то большой черный треугольник периодически появляется где-то. Короче, артефакт, вот так вот, да. Это вы еще просто не видите, что у меня на втором мониторе. Там вообще просто какие-то квадраты белые светятся. На ОБС, где их не должно быть но ну, это понятно, там можно этого исправить Но вот я жду, когда выйдет наконец-то что-то новое В плане что-то новое, это обновление а, Винды И чтобы всю эту историю, как обычно, поправили Второй раз такая уже история Когда только-только релизнулась 11 винда На ней тоже вышло обновление, которое убило ОБС Мне пришлось откатываться на десятку Иначе я не мог стримить но сейчас вышло обновление, которое позволяет мне стримить, правда, вот с такими вот штуками. Россияне сумели взобрать 12-й раунд, но счет во второй половине 7... Нет, не 7, простите, 6-2. 6-2, конечно, для пятерки россиян пока что страшновато. Заева убивает инвалида. И у нас очевидно, что снова будет под прессингом точка А. Минус от Медука. Ну и тут, в общем-то, в соло остается уже удерживать. О, еще и СВП. СВП игрок Сони, который со своей снайперской винтовки даже выстрелить, к сожалению, не успевает. А Зуич в соло. Ну и, и да, попытка сейвиться, к сожалению, оказалась неудачной. Привет. А в Солонар приветствую. Ничейка очередная у нас намечается пока что, да? Исходя из счета. Ну и опять же напомню, учитывая факт того, что это матчмейкинг, здесь можно... И даже в некоторых моментах нужно э, получить 15-15 э, и ничейка Это было бы э, достаточно дружно и по-товарищески Но потрошитель, конечно, так не думает Со снайперской винтовки убивая медука Он совершает энтри-фраг и дает небольшой перевес своей команде Под точку Б очень много гранат сейчас было выброшено командой из Канады И как мне кажется, что команде из Канады, наверное, стоило бы все-таки... Ну, попотеть. Попотеть на точке Б. Не зря же они ее так сильно раскидывали. Ну, иначе без гранат выходить уже на точку А. Э, это прям... Ну, совсем неправильно было бы уже. Ошибочка от Кверти. Забирает его Зайво. Его, ситуация 4 в 3 с перевесом уже на этот раз за атакой. И в очередной раз минусы от потрошителя, точнее энтрифраги от него, ни к чему хорошему не приводят. За его забирает Сони, не забирает инвалида и в результате еще и гибнет. Ну и ретейк. Тут уж надо на самом деле ретейк. счет уже не позволяет спокойно убегать с точки, хотя снайперская винтовка... Девайс не самый качественный, конечно, для ретейка но минус инвалид, уже теперь все Потрошитель должен уходить на сейв <coughs> Где состав России борет? Человек так хитро играл Я видел, то три месяца назад у него... А, да, я понимаю, про кого ты а, ну он вот пропал куда-то Не играет сейчас, не знаю Саш, Саш, Саш, деньги пришли от Никич. Нет, ничего никуда не приходило А куда должно было прийти? Начнем с этого. Если на Donation Alerts, то нет, ничего не приходило. Ну, уведомления же не было на трансляции. А если бы приходило, то было бы. 13-12! Канадцы вырываются вперед. И это вообще, кстати, не шутки. Это, кстати, очень серьезное заявление. Потому что при таком счете, э, ну, желательно, наверное, все-таки играть, как я уже э, говорил. Более собранно и осторожно, потому что любая ошибка может сейчас спровоцировать команду к поражению. Флэк, флэк, флэк, флэк. Потрошители Sony? По минусу. Пока что у нас опять намек на скорую возможную ничейку. Но здесь уже идут во все тяжкие, как говорится, парни из России. Это П-90, МП-9 и только м с... Э... Со снайперской винтовкой, разумеется, которые были, есть и будут, наверное, почти всегда у команды э, из России. Но остальные с фармилками наперевес, кстати, разменялись достаточно неплохо. Вон, видели сейчас треугольник был какой? Вот такие штуки на, на компуктер. Нет, нет, вот точно вижу, что на компьютер мне денежка не прилетала. Потому что сверху вентиляторы здоровенные, три штуки, они ее бы точно сдули бы. Я бы увидел. Вау! Вот мне очень нравится в этом матче два игрока, это Зайвы и Потрошитель. Вот оба стреляют очень здорово, и именно, наверное, из-за этих игроков по большей степени у нас получается здесь такая потная катка, потому что остальные плюс-минус тоже играют на равных, но эти парни ставят, ну смотри, очередной хэдшот какой жесткий. Там просто даже не успеваешь реагировать, как быстро тебя убивают. Марина, на картах! Кривой, кривой дымочек ты лежал. Потрошитель воспользовался кривизной этого дыма. И 13-13 на табло, как следствие. Надо дать муху на потрошителя, он лучше играет с мухой. Да, со скаутом, я думаю, многие помнят, кто следит за а, трансляциями на моем канале. Думаю, многие должны помнить, как Потро играл на скауте на карте The Dust 2. Он там, по-моему, больше тридцатки настрелял. Используя только пистолет и только скаут за весь матч. Это он такой себе челлендж, короче, поставил. И реализовал в какой-то степени этот челлендж. Его команда выиграла, а он не купил ничего, кроме. О, смотрите, какой треугольник. Черт, что. Потрошитель. Минус медук. Медак. Черт его знает, как правильно. Подожгли дом. Обоюдно. Причем, кстати, подожгли дом, но. Там никого не было, чтобы кто-то мог немножечко хотя бы подгореть. Атака пытается играть осторожно, понимая, что, опять же, любое неосторожное движение может повлечь за собой поражение в раунде. И экономический удар, который, кстати, игроки атаки могут получить в свои ворота, потому что там с деньгами есть сложности. Федук называй. Ну, можно было бы, но он же все-таки медук. А вдруг обидится? Вдруг когда-нибудь этот канадец увидит матч, который я комментировал, и обидится на меня? Мне нужна чистая карма, я не хочу ее себе дрявить. Медик, русский канадец. Ну, медик же можно было бы тогда написать все-таки через и... Хотя, да ладно, короче, медук будет Пусть, пусть будет медук Ну, 5 в 3, ну, очень затянуто 20 секунд, чуть больше 20 секунд до конца раунда И это все-таки точка Б, да Ну Уже очевидно, что на точку А просто не хватит времени уйти Поэтому вариант только один Ломать полностью точку Б. Ну и пытаться здесь, конечно, что-то хорошее э, настрелять. И как по таймингу Кверти вырубает двух оппонентов, не позволив поставить бомбу. Вот и все. Вот такие минусы порой важнее, э, чем пачки фрагов, которые можно сделать. Там и 30, и 40 фрагов. Но если они все по соперникам которые не были ключевыми персонами раунда, то и толка нет от этих минусов. Ну а сейчас 14-13. Ребята из России вырываются вперед на один матч -пойнт. Очень, опять же, повторюсь, непростая ситуация экономического характера у uh, ребят из Канады. Так 9 два калаша, скаут и Навирка еще пока не определился, что же ему приобрести. И это Дигл. Ну, то есть в наличии только два... Нормальных автомата и, по сути, ну, скаут. Ну, скаут такая штука достаточно вариативная. Потро при этом, кстати, дежурит на точке Б и уже вроде бы как на полупассиве хотя бы, да? Но зачекал банан, но хаешка, прилетевшая с банана, сейчас тоже достаточно о многом говорит. Как правило, хаешки все-таки говорят о каких-то наступательных действиях. И эти наступательные действия в целом сейчас проглядываются на точке Б. Ну, как минимум, бомба на банане. И три игрока также находятся э, в этой же самой плоскости. Ну, Потра опять пользуется тем, что его соперники накидывают кривые смоки. Ну, черт возьми. То ли невезение у канадцев, то ли неумение у канадцев кидать дымы. Нормально, потому что это уже второй труп из-за неправильно положенного дыма. Ну, я говорю, я... Отберите у него клавиатуру, мышку. Он такие хедшоты ставит нечестные просто Я бы так горел, если бы играл против него Минус зайва, минус Бак, от Кверти 2 в 4 Ситуация с перевесом Достаточно серьезным, двукратным перевесом Для игроков из России Попал, но не убил 5 хп 5 хп, черт возьми, осталось Что это?